Ну да уж. Видос все-таки успел делать более менее в срок. Хотя думал опять затяну из-за своего распиздяйства. Но все же контент делать хочется, а игр еще очень и очень много. Так что хуй я просто так остановлюсь. Надо как минимум дожить до релиза киберпанка. В общем.. Как и обещал, я попробовал внедриться в сообщество РП GTA 5 онлайн. Играл я на простых серверах с бонусами, чтобы можно было хоть что-то купить и поразбойничать. Так что расскажу о своем опыте, основываясь на своих недолгих похождениях там. Ну что ж, так, заставка, где ты там? Короче, Кто? тут нашли себе РПшку, это первый наш РП, получается, Кримзон РП, там дается 3 какая-то, я так понял, 3 миллиона нам дают халявный, Крафтинг и Фишинг, ебаный врут. Я, конечно, не ожидал, я хотел, конечно, какой-нибудь разбойный, но ладно. У нас стандартный персонаж, Вот волоски, цвет, волос... цвет глаз, блядь, давай uh, Сделал мне он тут понравился, сделаем светло-голубые, почти как вампир. Окей, погнали а, играем мы с моим одним кентом, так что. Опа, Йо, я помню. Ниго, ай, стоп, я, блядь, меня уже сбили, а блять. Так, уки, кто это такой у нас? нас Ниго щит. Подожди, это ты? Меня слышно? Нет, да-да-да, это ты. Нет, это а, нет. А, я не, а, не, ген... клад... я запускаю РП, не даже не осознавая, не, как, не, как там мир устроен, и думаю, что смогу повеселиться там от души, купив пару пушек и устроить самый настоящий генг. щит, нега. Любой бы захотел так охуенно пофаниться. А в итоге я получаю это. Пожалуйста, покажи. Вот ваш паспорт. Ага, <говорит> конечно. Что за хуйня? Че он пиздит? Хули он как реально мусар пиздит? Взял паспорт, прежде не на А что, что считается прямая угроза к Когда, например, на тебя набили пистолет и... Что-то требует? Ну, может, попытаться как-то дать отпор этому? Mm -hmm. Вот знаете, какое оружие вам запрещено приобрести? Да, это крупнокалиберные винтовки. Так, стопэ, мне чё, тоже придется пиздеть с этим админу за такие ебаные вопросы, чтобы взять оружие? Что он за хуйня пиздит? Так, возьму оружие с того, передам, передам напротив. А, взял. Цензию, крышни, напротив взял ручку и подписал. Все нужны. Что за хуйню вынесет ебата, вроде? Что за хуйня? Смысл, какая ручка напротив, что за ручка? Как тут взять, ее Вы что, вы а -а -а. взяли, ты что ли? Спасибо. Как я получу, я не хочу с ним пиздец. Что за хуйня он нес? Что я должен, брать его пиздец? Он что, ебанулся, что ли? Что он несет? Что он несет? А? Это РП. Суси РП. Пусть он скажет, типа да я не знаю, Суси РП. Вы чё, как эти, что ли? Я не знаю, в реальных раулплеях эльфов и гномов нахуй играют. Тут то же самое, что ли? В роль мусора? Да! Или... Короче, <свистит> ща... Ебать, ебанутый, конечно, я откуда знал, что РП такая хуйня, блядь? <свистит> Сука! Ты, блядь, можешь несколько дней получать лицензию на оружие. Откуда я знал, что я буду заходить в РП не для того, чтобы развлечься, грабить и насиловать все подряд? А тут... После работы офисным планктоном в реальности, я иду в GTA, чтобы работать теперь здесь. Это, сука, гениально. Вообще, я сам виноват, что не ознакомился хотя бы с первичным представлением такого рода сервера. Но то, что я в итоге получил, конечно, вышло для меня еще большим шоком. Функционала тут, в отличие от онлайма, больше. Как сказать больше... Тут более все приближено к обычной реальности. Чтобы друг мог сесть в машину, нужно открыть дверь. Чтобы тачка поехала, нужно ее завести. Вот такая мелочная поебота якобы должна вам доставлять удовольствие и полностью окунуть вас в мир РП. Также мой косяк, что я даже не обратил внимания на само слово. Роллплей. Если переводить с буржуйского, ролевая игра. А вот эта фигня, конечно, меня удивила сильно. Тут все игроки в полной мере вживаются в роли. В моменте с получением лицензии вы видели, как они серьезно между собой пиздели. Я уважаю любого рода развлечения и не имею ничего против любителей ролевых игр и одеться в эльфийские наряды. Но... Как представлю, что двадцати летние мужики сидят за монитором и с серьезным лицом изображают из себя стражей закона, причем говорят те же стандартные фразы. У меня появилось двоякое чувство. Вроде бы и ржать охота, но в то же время и об стенку уебнуться так и хочется. Как-то так. Купить тачку так или иначе не получится, или найти ее также не выйдет. А либо арендуйте какой-то транспорт, или идете в автосалон покупать себе личное авто. Ну и тут загвоздка. Сначала нужно купить хату с гаражом, а денег нету. Так что опять давай возвращайся работать на шахту. Или грузчиком, блядь. Это причем не все аспекты, которые я вам рассказал. А их много. Чтобы подняться по профессии, вам придется все больше и больше времени уделять игре, а точнее вашей виртуальной карьере. Только если в реальности ваша работа вам дает бабки и респект. Хотя это не точно, то здесь вы получите практически нихуя. Чисти говно, блядь. на! Чисти говно! Чем вилки я буду? Чисти говно Садись. Нет-нет, Садись. вас не заставит делать что-то подобное. Но по мне я лучше вилки говно вычищу, чем буду работать грузчиком здесь дни напролет. Но давайте будем справедливы, это тоже своего рода ММО, так что неудивительно, что тут так много людей, готовых проебать сотни часов. А теперь обратно к теме. Едя по городу, вы не наткнетесь на NPC или другие машины, так как РП рассчитаны на взаимодействие только между игроками. Тут палка о двух концах. Карта огроменная. И если на сервере не более сотни человек, то мир будет казаться мёртвым и постапокалиптическим. О, бля, я это слово выговорил. Некого безнаказанно убивать, и PS сюжетных нету. Но с другой стороны, тут все как в реальном мире: уроды и токсики не смогут брать машины NPC и мешать играть другим. Так что здесь уже как вам нравится. Мне поначалу показалось вроде даже норм, но поиграв немного, я заскучал. Ну, даже странно как-то. Подожди, он наушники ебанул. Потащил за собой, что он пиздит-то. Эй! Эй! А? Нет, не Сейчас, меня, другого чела. Оху, бля какая нахуй разница, ебать, это Нуберта. Вот. Он что пиздит? Говорит, сохраняйте спокойствие, чуть ебанулся, что ли? Эй! Эй! Эй! С ним сделал. Я ему написал, что с ним сделал, ё-моё, вот ты везёшь? Пиши, а? этот, э, в голодковуху лучше общайся, да, так интересно. Да, бля, он увез его, увез бак, блядь, чувак, блядь, куда? нет. Лично я занимался покупкой разной херни, так как был на сервере с бонусными деньгами. Сразу же купил дом, гараж, матьем. а больше делать и нечего, разве что устраиваться на работу. Из мелочей мне еще понравилась возможность использовать эмоции и взаимодействовать с другими игроками через них. Вообще-то голосовой чат в игре имеется, но эти анимации просто нечто. Можно спокойно устроить мини-тусу со своими друзьями, я лично славил рофл. Идем прямо рядом с ними, ставим это сад, вместе с будем танцевать. Он боится подходить, даже пиздой еще одно отличие от стандартного онлайна, это отношение к другим игрокам. В официальных серверах можно спокойно прострелить голову любому. Здесь же ударишь несколько раз кого-то, и они сразу побегут плакаться админу. Сами сервера, на которых я играл, называются Crimson и Atlanta. Ничем особенным они мне не запомнились, разве что мэрия красивая и лицензионные тачки сделаны на ура. Глаза так и радуются, но мне кажется, такое присутствует и на других серверах. А так, стандартные нуб сервера. Подытожим. тоже. РП это ММО в мире GTA. Если ты не готов задротить и днями напролет фармить, чтобы оплатить налог на дом и купить после двух лет работы машину, то лучше возвращайся в онлайн, я, наверное, так и сделаю. А для любителей тут открыт большой простор. Работай, развивайся, строй собственную империю или же разрушай чужую. Все как в реальном мире. И условия, и сложность ясно дело соответствующие. Рекомендую составать более-менее нормального перса, чтобы можно было ему посочувствовать и вжиться в его роль. все таки ролеплей как-никак. Наконец сессия закрыта, и моя голова забита только работой и обзорами, так что ждите новых обзоров на другие игры. Свои идеи обязательно предлагайте в комментариях, ставь лайк и не забудь подписаться на канал, если этого еще не сделал. Для тебя изучил РП и охуел от неожиданности Сапог Ленина. Скоро увидимся.